коллекция 16-17, универсальные лыжи, и рассказываю о них, потому что они новые, в общем-то, они действительно новые, хотя, в принципе, как бы они такие же новые, как и я, ну, переодевший рубашечку, такой вот, раз и обновился. По сути, на мой взгляд, это мотив, как бы, но с учетом того, что мотив в прошлом году сильно изменился радикально и внутри, и как бы, по ну, факту, то сменившееся название мотив это в стиле фишера в принципе то же самое как было с аватэа когда она перест... вдруг стала как бы рейнджером а потом она перестала быть и ватэа технологически но в общем Хозяин-барин. То, что было в Motiv, теперь представлено вот таким образом. С измененной конструктивом, с измененными материалами, но похожий по параметрам. По сути, здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть моделей. Но я понимаю так, 74-й 77 -й, это такие начального уровня. я думаю, что просто для кассы очень простые, спокойные, слабенькие модельки. Непонятно, что они делают в универсалах, потому что талия 77 это чистый карф и, в общем-то, можно было их туда и отправить. Смело в категорию карва или там категорию параката, я не знаю, потому что это лыжи из той истории. А, на мой взгляд, начинается все с более-менее интересного. Это мотив 80, ну, то есть Pro Mountain Mountain MTN 80. Это вполне себе такая по параметрам универсальная лыжа. Действительно, для катания, может быть, в горных а, курортах, там, где мягкий, скорее, снег и разбитый. И вот это 80, она даст некое преимущество. Плюс лыжа тональная она достаточно на ощупь мягкая. Ну, и, по крайней мере, вариации мотива они были действительно интересные, такие даже игривые. Дальше идут вариации уже более жесткие. это Ти 80-86-95. 80-86 очень похожие лыжи, примерно, радиус там 16 метров, кстати, у 80-ки тоже 16 метров, у этих тоже 16 метров, но титанал. имеется в виду, видимо, что они должны немножко быть побыстрее за счет титанала, по стабильной скорости, но в катании, если я помню, мотив, они так и были. Но тесты покажут, проверим в катании, как это будет. 95-я такая уже, такая уже полу-такая, такая-такая Верхняя, верхняя универсальная, такая полу-универсальная, фрирайд универсальная лыжина, в общем-то достаточно широкой 95 италии это может быть уже интересно и немножко под подъемником покататься несколько раз но с другой стороны она жесткая, хотя на эту жесткость дает ей, даст ей стабильность, уверенность и динамику на веревете, на подкатом склоне, то есть она там тоже не проложает и сыграет хорошо. 95 радиус побольше порядка 18 метров, ну подразумевается, что на такой жесткости лыжи в принципе будет будут кататься люди, которые могут себе позволить катание в таком режиме, там, половиной метрового радиуса, и, в общем-то, которые к нему склонны. Очень ровная по геометрии лыжа позволит стабильно ходить и на продольном скольжении, и поперечном. В общем, вполне возможно, что эта линейка будет действительно интересна. Она облегченная по весу, карбоновая, в ней действительно есть что-то новое. Ну, как бы лыжи катальные все-таки надо катать, поэтому пойду поищу их на тестах, чтобы не пропустить результаты тестов. Подписывайтесь на канал, заходите на сайт чаще. Все, встретимся на склоне или на 95-х, вне склона под подъемничком. Пока!